Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». При работе с наличкой, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно соблюдать правила, установленные Центробанком. Сегодня расскажу, на что можно тратить деньги из кассы и когда их нужно сдавать в банк. Важно разделять понятие «касса» и «кассовый аппарат». Кассовый аппарат, а точнее контрольно-кассовая техника или ККТ, это прибор, который фиксирует оплату за товар или услугу и выдает кассовый чек. Касса – это хранилище наличных средств компании или ИП. Деньги в кассу поступают из разных источников. Например, их можно снять с расчетного счета или получить от покупателей. Касса работает как на поступление, так и на выдачу наличных средств. Например, из нее выдаются наличные в подотчет командированным сотрудникам или даже выплачивается зарплата. Все организации обязаны оформлять денежные операции приходными и расходными ордерами, вести кассовую книгу, следить за остатком денежных средств в кассе, сдавать свободную наличность в банк, соблюдать лимит расчетов и тратить деньги только на разрешенные цели. С 2014 года малые предприятия ИП могут применять упрощенный порядок ведения кассовых операций. Им разрешено не устанавливать лимит кассы и самостоятельно определять сроки сдачи наличных в банк. А индивидуальные предприниматели, кроме того, могут не оформлять приходные расходные ордера и кассовую книгу. Цели, на которые можно брать деньги из кассы, минуя расчетный счет, прописаны в указании Центробанка от 9 декабря 2019 года номер 5348У. Полный перечень вы сейчас видите на экране. На эти цели можно использовать любые суммы без ограничений. Для МФО, ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов деньги из кассы можно расходовать на выдачу займов, возврат привлеченных займов или средств по договорам передачи личных сбережений, уплату процентов, неустоек, штрафов, пений по займам, выплату сумм по накоплению. На любые другие цели деньги сразу из кассы брать нельзя. Сначала нужно сдать их в банк, потом снять нужную сумму, оприходовать в кассу и только потом выдавать. Например, обязательно нужно сдать деньги в банк, если работник сдал неиспользованные подотчетные деньги или вернулись авансы от покупателей. Но и на разрешенные цели можно тратить не любую наличку, а только ту, что поступило по следующим основаниям. от реализации товаров, выполненных работ или оказанных услуг. В виде страховых премий в виде выплат по договорам займов, возврата основного долга, процентов, штрафов и пении по договорам займов, если участником расчетов является МФО, ломбард, сельскохозяйственный или кредитный-потребительский кооператив, в виде паевых взносов, если участником расчетов является сельскохозяйственный или кредитный-потребительский кооператив. Правила расчета наличными распространяются и на ИП. Но, в отличие от организаций, индивидуальные предприниматели могут без ограничений брать выручку из кассы на свои личные нужды. Для этого нужно лишь оформить расходный кассовый ордер с формулировкой «Наличные потребительские нужды ИП». Для организации индивидуальных предпринимателей лимит расчета наличными 100 тысяч рублей по одному договору. Если договор заключен в иностранной валюте, то сумма не должна превышать 100 тысяч рублей по курсу Центробанка на дату заключения договора. Все, что свыше этой суммы, нужно оплачивать безналичным способом. Причем лимит действует на весь договор, даже если он долгосрочный и сумма выплачивается по частям. Временных ограничений нет, и лимит в 100 тысяч рублей действует по каждому договору, сколько бы времени не прошло с момента его заключения. А вот на расчеты с физлицами лимиты не распространяются. Для микрофинансовых организаций ломбардов лимит 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более одного миллиона рублей в течение одного дня в расчете на одну МФО или ломбард. Для кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов лимит 100 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на один кредитный потребительский или сельскохозяйственный кооператив. За нарушение лимита расчета наличными предусмотрена административная ответственность по статье 15.1 КААП, причем накажут обе стороны расчета. Штраф составит 4-5 тысяч рублей для должностного лица организации и предпринимателя, 40-50 тысяч рублей для организации. Малым предприятиям ИП могут заменить штраф на предупреждение, если нарушение произошло впервые и не было материального ущерба. Чтобы избежать проблем с контролирующими органами, будь то налоговая, фонды или банки, вести бухгалтерию должны профессионалы. И они у нас есть. Наш сервис Мое дело бухобслуживания об поможет сведением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе. Ссылка под видео. Присоединяйтесь!